Перед началом этого ролика хочу передать пламенный привет подписчикам с твича. У нас, кстати, день через день или даже каждый день проходят стримы, поэтому если хочешь со мной пообщаться на прямом эфире, ссылочка на твич будет находиться в описании. Кстати, деп сегодня будет такой же, как и был на ласт стриме, только мы депаем на сайт с кейсами. Короче, желаю тебе приятного просмотра! Меня, кстати, просили передать привет с твича, ребята, я забыл некий, кто передать привет просил. Вроде Эмилю. Да, Эмиль, привет, просил передать. Передаю тебе привет. Короче, погнали, начинаем! Всем привет! Ребят, сразу скажу перед началом ролика, что произошел эпик мега фейл. Сегодня новый кейс, он пока что есть только на гифдропе. Естественно, скины пока выводить нельзя, по той причине, что на тайме их нет, но это контент. Короче, расскажу абсолютно всю ситуацию с самого начала. Это должен был быть эпик мега ролик, потому как я увидел кейс только перчатки, 150 баксов и закинул 18 тысяч рублей. Сайт полностью перевели на доллары, ну получилось 300 баксов. Значит, закинул я деньги и потом захожу на сайт и такой. А дай-ка я посмотрю, что внутри э, Написано только перчатки, но тут есть Все скины и типа плюс перчатки Почему написано только перчатки, я не знаю Я думал, реально только перчатки Получится мегабайтовый ролик Типа мы открыли кейс и выпадает он ли перчат Но, видимо, такого не будет Плюсом ко всему, у меня пару роликов назад Было, что мне выдавали баланс Я оставлял ссылку, промик Я об этом говорил, как бы не секрет Сегодня я писал админам Ну, как сегодня, вчера хотел договориться о ролике Типа, ребят, давайте сделаем видос Они такие нет. А контент сделать хотелось, поэтому ссылок на сайт ничего не будет, и вообще название сайта мы сейчас замажем. Короче, работать со мной не захотели, но я вам прям все рассказываю, как оно есть, думаю, вам тоже интересно. Поэтому деп 18 тысяч рублей. Короче, только перчатки, байтовое название, по факту не только перча, ну, поехали. А вообще, вот, админы, да, смотрите ролик, вот сейчас бы захотели выдать человеку баланс, и, кстати, это перчи, все, уже можно делать байт, типа, ой, человеку выпали перчатки, а сколько они стоят, кстати? 92 бакса. Ну слушай, все, уже с нового кейса выпали перчатки, бля. Ой, а может реально тут только перчи выпадают? Слушай, может, типа много скинов и только перчи дропаются. Сейчас проверим. Если это. Да, отсюда только перчи выпадают. Лол! Все, найс, nice, все good. Это контент, это контент. Ну, черный галст. Так давай немного пооткрываем. Не знаю, попробуем что-нибудь годное выбить. Я очень сильно надеюсь, что получится. И, честно говоря, сумму депа бы вывести. Вот, ну админы, блин. Не захотели вы с человеком работать? Реально? Была бы сейчас ссылка под роликом Ребят, я всю правду рассказываю надеюсь реально за это респекте короче открываем дальше ладно классно что все-таки реально только перчатки отсюда выпадают поэтому все good потому что ну я захожу такой типа вроде бы как только перчатки но ну и как бы обычные скину тут тоже есть и я такой произошел мем но нам по факту сейчас выпало даже давай посмотрим снова кейса уже выпало раз два три четыре четыре пары перчаток Ну все пацаны не забайтил вот не забайтил дизлайка меня не напугайте. никакого байта не не было. Реально, открываем новые кейсы и, типа, ну и перчатки выпадают. Кстати, перчаток новых не добавляли. Это все старые перчи, поэтому выводить все можно, но на теме все это есть. Кстати, последний, последний, нет, крайний, правильно говорить-то. Крайний раз, когда был такой деп, ну, на Твиче, он опять же наказик. Ой, неплохо, крупная добыча. Ладно. Наказик, короче, депали вот такую же сумму, но чуть-чуть даже побольше. Дошли до 40, до 40 тысяч рублей и у человека вот, как обычно, вот этот азарт пошел и человек не вывел. И вчера такой, сделал такой, блин, а там, причем, неплохо, да? Вот сейчас неплохо, я же расскажу, но хочется стоимость. Ну, блин, думал больше. Ну и вот, короче, у человека включился азарт и 40к слил. И там а, шел классный винстрик со стримов. Короче, мы с трех стримов ушли в плюс на а, где-то 200 тысяч рублей, причем депы были, ну, типа, 18, 7, 10 тысяч рублей не такие крупные. Ну и 200к неплохо, да, сами понимаете. И вот, морально сложновато было, потому что ты такой думаешь, типа, ну, вот. И мне, кстати, модер писал Мелвин, что, типа, блин, классно было бы, если бы вывел, и четвертый стрим, э, винстрик из четырех пошел бы плюсовой. И я такой, да, классно. Ну, ладно, надеюсь, что сегодня хоть сумму депа нужно, нужно будет обязательно вывести. А так, по факту, да, прикольно сделали, кейс только с перчатками. Я сейчас не жалею, что закинул, потому что поначалу я такой зашел и такой, типа, э, это что? Ну, а сейчас, да, неплохо выпадают одни перчатки. Но, опять же, тут и не очень дорогие перчатки есть. Но, в принципе, Блин, за 200 баксов выпадает и норм Но в миллионный раз скажу, было бы лучше, если бы ссылочка была Потому что не пришлось бы свои а, деньги закидывать Снежный барс выпадает А, кстати, nice 646 баксов, бля Чекай, сейчас за раз с 5 перчаточных кейсов э, мы выбьем 5 пар перчаток Ну, в целом неплохо, да? Кстати, кровяное давление, слушай А сколько оно все стоит? Ёпта 600 баксов, а мне нравится, а мне нравится это открытие, 800 долларов. Давай 5 новых кейсов, блин, это дороже, чем в стиме, но реально, тут падают только перчатки. Я надеюсь, что оцените ролик, удав, кстати, дорогие перчи могут быть, снежный барс, точно окуп, удав, не знаю, 90, 500, бля, нормально. Слушай, держит. Держит, бустануло и держит. Давай еще опять. Мне интересно, до скольки так можно дойти? Вроде бы не выдавали. Ну, как бы... Но выпадает хорошо. Мраморный градиент, бля... Ну, сказка же! Ну, сказка! А, 200 баксов. Я думал, они, бля, дороже будут стоить. 500 баксов. Неужто он меня сливать начинает? Окей, давай еще 5 кейсов. 750 долларов. 300, 300 депнули. Слушай, ну, неплохо. Осторожно, кстати, классные перчи. Ну, че то походу, все. Вот как было и на стриме. Походу, что то где-то все. Вот сейчас реально главное заиграться. Я все-таки не хочу деньги терять. Скажу честно, на карте сейчас не так много и сегодня еще хочется постримить. Не знаю, когда этот ролик выйдет. Скорее всего, завтра уже и стрим прошел, и все, пиздец, он меня слил, блять. Ну ладно, что, 220, 200, 211 баксов. Я очень надеюсь, что... Этот ролик наберет Нужное количество просмотров Но все-таки реально, блин, это новый кейс Вот вы просили, вы хотели Ну, типа, вот вам новый кейс Надо как-то, блядь, деп вывести А мы хоть еще один кейс Все, да, пиздец, короче, приплыли А, подожди, не, еще один можем открыть Да, вот он хотя бы сейчас на сумму депа, если дропнет, вообще будет красиво Жираф обмотки это сколько? Я надеюсь, это много Я очень сильно надеюсь, что это 141 бакс Слушай, ну, мы слили откровенно И это не, не очень приятно Бля, ну я надеюсь, он бустанет сейчас Ну вот, ну вот, что-то как-то удав Сколько они стоят? Бля, почему так мало? И что делать? Слушайте, можно пробовать апгрейдинг бустанить? А, открыть кейс А что, обязательно кейс надо открывать? Баликом здесь не можно, я забыл Да, смотри, можно же использовать баланс Или обязательно, дат... да, короче, надо кейс открыть Ну тут давай, бля, любой колен кейс Жара кейс Если это будет еще и как на стриме слив Будет вообще неприятно Окей Чем мы делаем? Мы делаем, ну, сколько? 100... Ну давай 200 долларов За улыним баликом улучшить 50% Он сейчас подслил Должен в теории выдать Если не выдаст, это будет фейл, блядь А, найс, неплохо выдал Хорошо, хорошо, хорошо Продаем 200 долларов на балике есть Слушай, ну вот сейчас основное Я, блин, ну понятно, что плюс был, мы это приебали уже Но э, я не хочу повторять своих ошибок И не хочу сливать деп Хотя бы на сумму депа и вывести Было бы, честно говоря, супер Ну вот э, я немного не понимаю сейчас риторики, как она будет выдавать Бля, ну я вот все-таки, ребят, попрошу вас лайк поставить Потому что ролик, ну, должен залететь Реально должен Столько перчаток Мы сегодня по факту открыли Бля, сколько мы кейсов открыли? Давай даже чекнем мы открыли, но дофига, то есть, блин, ну мы реально очень много кейсов открыли, нам выпало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Короче, 38-37 где-то дропнулось ножей И в целом это good. в целом это прям good. Сейчас вывести деп и вообще будет шикарно Давай-ка мы откроем last case Ну или, или еще, посмотрим, короче Так-то я бы еще кейс отлично говоря, открыл Вот он, рекойл кейс, которого в КС-ке мне ничего не выпало Ну, это КС-ка, а когда аккаунт ютубера на сайтах Оно играет по вообще другими красками, крупная добыча Кстати, сколько стоит? 200 баксов или сколько? 235 долларов Я ну попробуем, попробуем, попробуем, попробуем 86. Короче, я сейчас еще предлагаю. Все-таки долбануть жару, допустим, фастом. Короче, давай все-таки мы выведем деп, чтобы было не как на стриме. что я такого не хочу. Это все очень интересно и увлекательно. Не листается страница, а все листается. Найс. Nice. Поток информации, бойня, коготь, кровавая паутина, вулкан. Кстати, та же самая кровавая паутина, которая, я думаю, уйдет на тем за моменталку. Ну, причем неплохо уйдет. В теории можно. Ну, пробуем, ладно. Но, я не знаю, зайти должно, потому что таки, кино. Напомню, ак ютубера. Да, оно заходит на нас. Мы хотя бы не слили сегодня деп, и на этом спасибо. Запросить с маркета сразу. Ждем нож. Интересно, сколько он будет стоить в стиме. Скорее всего, дороже. Ну, и по итогу депо куплен, и на том хорошо. Короче, вылезла сейчас замена. Я не знаю, ну тут, ну тут реально один кал. Ну, типа, отказываемся, и я не знаю, что делать. Сейчас просто очково, что он может слить. Ну, я очень сильно за это переживаю. Мне не нужно космических сумм. Я хочу окупить сумму депа. Можно, кстати, ту же самую Кихабару вывести, но я... бля, я ее не продам. Потому что, ну, это скин, который дорожает, опять же, я такое дело не продаю. Пробуем улучшить. Ну, хай шанс. Я, честно говоря, думал, что он сейчас меня сольет. Хорошо, Акихабара. Причем она, бля, она почему дешевая, запросить с маркета. Вроде как таймер пошел, сейчас ждем. Мне очень интересно, сколько такихабара будет стоить. Потому что она реально вывелась за 305 баксов. И типа, мне интересно, будет ли она реально 300 долларов в стиме стоить. Но она должна быть. До свидания. Она должна быть дороже в разы. Короче, будем ждать. В общем, Акихабара пришла. И я больше чем уверен. она убитая, она закаленная в боях. Но я больше, чем уверен, что она будет стоить очень дорого. Потому что все-таки это Акихабара. Если это будет дешевле, то это будет мемно. Это 21. 21к. Кихабара, которая почему-то... А, найс, мы вывели кал, бля, прекрасно. Мы или просто не ликвид. Но, хотя здесь опять же вышло обновление, может быть и... Да нет, ее в апреле продавали за 20 тысяч рублей, в мае за... Ну, может... Блин, я просто немного не понимаю. Вышло обновление, ее начали продавать. Но здесь она стоила 30-ку на пике. Короче, ребят, Акихабару вывели. Ну, я, я расстроен, что она так дешево стоит, потому как, блин, ну мне казалось, что это Акихабар. В общем, всем огромное спасибо. По итогу мы сегодня вы... выиграли огромное количество перчаток. Я надеюсь, вам ролик понравился. Напомню, что возможно сейчас или завтра будет стрим на Твиче. Залетайте. Всем спасибо, это был Человек. Про сильного кейса. Пожалуйста. Но только не в кеске, потому что КС меня недолюбливает. Всем спасибо, всем пока.